Локации в стиле лофт используются повсеместно. Особую популярность они набирают при оформлении кафе, ресторанов, баров и каких-то других развлекательных мест. стиле лофт, или как его еще называют чердачным стилем, присущи четкие линии и, конечно же, наличие в декоративных элементах натуральных материалов металла и дерева. Мы тонко следуем тенденциям, поэтому при создании декоративной мебели и элементов декора в стиле лофт мы использовали кованный металл и настоящее дерево, которое сверху укреплено специальным лаковым покрытием, поэтому вы можете не боясь использовать эту декоративную мебель, допустим, в вашем кафе. обустройте в неповторимом стиле лофт. Поверьте уже, все европейские компании давно прибегают к этому, тем самым выделяются среди аналогичных на рынке и привлекают внимание абсолютно всех прохожих, всех клиентов. Стиль лофт очень интересный и необычный. Вы можете использовать старинные вещи для декора. Главное, чтобы они были выполнены линейно, топорно и четко. Везде должна соблюдаться четкость линий. Поэтому обратите внимание на комплект мебели, который мы создали. Это барный стол плюс барный стул. Металлические линии точно повторяют друг друга, поэтому создается четкая единая линия. Каждый элемент декора как будто является продолжением предыдущего. Особое место в декоре в стиле лофт занимают подставки по цветы. Кто бы мог подумать, что цветы смогут реально дополнить стиле лофт. По-моему, это как-то несовместимо. Однако, если для них использовать подставки, которые мы создали в едином стиле, то картинка будет немного живой, яркой и необычной. Вы можете использовать те цветы, которые, по-вашему мнению, подойдут именно для вашего заведения. Однако, заметьте, что подставки по цветы иногда даже не похожи под сами подставки. По-моему, это небольшие стульчики, которые можно дополнить не только цветами, но и какими-то другими декоративными элементами. Что касается прочности и надежности данных декоративных элементов, можете не переживать, они вам прослужат не один год. Мы создали удобную мебель в стиле лофт. Все стульчики со специальным углублением, чтобы каждому посетителю вашего кафе или ресторана было удобно и комфортно, и они захотели вернуться к вам еще не один раз. Мы создали локацию стимпанк и дополнили ее декоративной мебелью и элементами в стиле лофт. По-моему, картинка получилась идеально. Используя аналогичную локацию и дополнив все это мебелью в стиле лофт, каким-то кованными декоративными элементами, которые также вы найдете на нашем сайте, вы создадите необычное и неповторимое кафе. Что касается цветовой палитры, то именно здесь на ваш вкус мы подберем различные решения. На нашем сайте вы найдете множество вариантов декоративной мебели в стиле лофт. Делайте заказ и создавайте самые неповторимые композиции. Также не забывайте подписываться на наш канал на ютубе. Именно там мы осветили все наши новинки декоративной мебели в стиле лофт.